Всем привет! Меня зовут Алла Цветова, я создатель и руководитель агентства по подбору персонала «Лодка». Мой 2020 год начался с совершенно бомбического интенсива Романа Дусенко по формированию персональной стратегии. Это было очень вовремя, агентство было чуть больше года, я очень хорошо понимала, для кого, для чего я создала эту историю. Хорошо понимала, куда плывет моя лодка, но, к сожалению, в моей персональной стратегии был определенный пробел. Какие-то мои личные задачи шли в разрез задач бизнеса, что не есть нормально. Во время обучения мы очень глубоко прорабатывали темы миссии, видения, ценностей, и круто, что Роман Дусенко дает Готовые инструменты, которые нужно просто брать, делать, создавать и реализовывать. Я знаю Романа около 10 лет. Знаю его как очень крутого антикризисного управляющего, коуча, как человека, который проводит такие страцессии в крупных компаниях, после которых эти компании двигаются вперед. Поэтому у меня... Нет ни одного повода не доверять этим инструментам, поэтому впитывала как губка. «Роман» работает очень быстро, в очень быстром темпе. Во время обучения вся наша группа стонала. «Роман, столько задач, мы не успеваем, а можно ли помедленнее, нам еще работать нужно». Когда мы проходили это обучение, мы еще не знали, что будет происходить в мире, мы еще не знали, что будет пандемия. И, как оказалось, скорость решает все. Скорость и умение быстро меняться. Практически всем из нас пришлось ну, переобуваться на ходу. Мы меняли бизнес-процессы, мы переписывали свои же стратегии, Просто потому, что не делать этого было нельзя. И мы уже были подготовлены работать в быстром темпе, за что Роману огромное огромное спасибо. Также хочу отметить особую ценность того окружения, которое у нас получилось во время обучения. Та группа, которая была создана, это... Очень сильная поддерживающая команда, с которой просто невозможно не расти. У Романа определенно талант соединять людей и создавать такие команды, в которых работать становится еще более эффективно. Я считаю, что каждый человек должен учиться время от времени, если он хочет двигаться вперед. Ну, мы же тренируем свое тело, да, для того, чтобы оно стало более сильным. Наверное, точно так же нужно тренировать мозг. Поэтому я с радостью рекомендую программу Романа Дусенко всем, кто хочет развиваться и двигаться вперед. Всем удачи, добра и успехов!